Друзья, дирижабль идет на посадку. Представляешь, на пикирование пошел. На пикирование. Офигенно. Вау, вау, вау, вау, вау. У -у -у -у. Здравствуйте, уважаемые любители летных видов спорта. Ни за что не догадаетесь, где мы. Мы на легендарной выставке Фриздрихан. Вот эти павильоны. Я еще сам не знаю, куда идти, но мы там, где раздают счастье. Все, самолеты, самолеты, самолеты и. В очередной момент раз. И планеры. Планеры, конечно. Такая экспозиция, понимаешь, что притащили из какого-то музея соседней школы. Даты РАФ В. 52-55 год. Вот такой вот планирочек. Одноместный, двухместный, двухместный. Помню я, что инструктор в этом случае сидит сзади, да. Ручка управления одна и впереди обучаемый сидит впереди, ага. а сзади сидит инструктор, он выше. Да. И если ему нужно что-то сделать с управлением, он тянется вперед. То есть он и он над он над э, пассажиром, соответственно, тянется вперед. И представь теперь, что пассажиром сидит красивая девушка с большими глазами, <с вот. И инструктор тянется и ненароком задевает что-нибудь. И девушка думает, что то плохое, и инструктора ходили с, э, иногда с синяками определенного типа. Представляете, представляете, какая была тяжелая работа у планерах конструкторов? Вот так вот сидеть и летать. Не трогать руками. Ни в коем случае. Классика. Трубка винтуди Но я хоть рад, что мы... нам сказали в этом году, друзья, что э, не будет планиров практически совсем. И мы каким-то случайным образом все-таки планера нашли. Аркус это такой же, как и мой э, шляйкер. Планер 20-метрового класса, вот здесь в данном случае только если у меня самовзлетный двигатель, здесь долетный двигатель, турбинка такая, -р -р, которая рычит и летит. Ну, если это вся планерная экспозиция, конечно, то я, увы, разочарован в выставке, в планерном смысле. Похоже, мы изобрели в зал, в котором доминируют гибридные летательные аппараты. Может быть, здесь мы встретим как раз нашего, моего друга Клаусу Ольмана планеров тоже гибридным То есть, здесь очень много концептов я так понимаю такая это вот 20. штуковина должна видимо сначала взлетать вертикально потом с людьми лететь куда-нибудь или это вообще беспилотник какой-нибудь что это вообще такое пока не знаю наверное экспериментальный какой-то образец Ну выглядит футуристично это в любом выглядит случае Выглядит очень круто и так какой-то планер Давайте посмотрим, что это. Один из интереснейших планиров – это гибридный вариант Антарса. Этот «Антарес» уже летает. Но ну, это вообще-то обычный 20-метровый «Антарес». И получилось так, что Клаус его облетал. Его сделали, здесь находится пропеллер впереди, двигатель «ФЕС». Соответственно, эта штука может взлетать сама крыле расположены батареи, там расположен генератор, который позволяет с каким-то количеством топлива пролетать бесконечное количество километров. Эта штука может лететь час на 6 литрах топлива. Вот такой потрясающий проект. Клаус планирует поставить на нем огромное количество рекордов. Тут написано гибридный гибрид плейн. Угу. Ну, это классическая система ФЕС. Соответственно, а сзади, я так понимаю, и то, что будет делать это Гибридом. Судя по воздушному фильтру, это двигатель внутреннего сгорания и генератор, вот Это зелененький. И вот, соответственно, клеммы, которые идут туда, mm -hmm. на нос. We have to reconfigure the plane uh, to fly with that concept. Mm -hmm. And how much range? Uh... So with the batteries, we have a range about uh, 400 kilometers mm -hmm. only with batteries. And with the range extender, it depends on the amount of fuel you have with you. So each each six liters, it's uh, one and a half hours more. Uh, what's the engine? Uh... And the engine is in Wankel. Wankel. Uh, Out-ranger out, out motor, or another? No, it's uh, it's an XRO. It's from from racing, mm -hmm. racing, uh, sports. How you to cool the engine? When it? Uh, it is it is water-cooled. Uh -huh. And uh, you see here on the on the plate uh -huh. that the, the silver silver thing on the on the left side, uh -huh. it's the part of this cover here yeah. will be will be uh, replaced by this cooler. Ah uh -huh. surface, surface cooling, great idea. An electric engine itself is in, in, in the nose. In the nose, yeah. Okay. And I'm very happy that we we are allowed to fly now with that. Yeah, uh, So yeah? first flight, so was, first flight yeah. was last week. So. Oh, so really? okay, I'll show you. Для нормального глидера не нужны этот экстендер. Да, только для Клаус. только для Клаус. Африки. Потому что если мы используем батареи, здесь и в это 400 километров. И это a глидер. Это много. Друзья, мой учитель Клаус Ольман. Клаус, я рад видеть в этом... Place. <laughs> can you uh, speak about what is so, here? What we have here, we have the, the stand here uh, with the E-Genius, which is a, an electric plane. I flew long time ago, so 10 uh, years ago, I flew in pure electric version with battery driven. And now uh, it has a smart motor. You can see the smart motor here and uh, as a hybrid system there's still the electric propulsion in the mm -hmm. tail and uh, you have uh, this this uh, 23 kilo motor behind and the diesel motor inside of the fuselage and uh, the diesel motor only serves as a generator with an electric motor in order to not only to charge the batteries but all uh, the planes so that is from my opinion still the most, uh, the, the best uh, electric plane of the world. Uh, it was built 12 years ago from students from the Institute für Flugzeugbau in Germany, University of Stuttgart. And I am uh, happy to fly this thing. So, pure uh, battery, we could fly 500 kilometers. And now, with the hybrid systems, we flew last week, we flew 500 kilometers out and return with a speed of 207 kilometers per hour. And the next day we flew uh, 1,000 kilometers with 170km per hour, uh, with 36 liters of fuel. So that's really if you look for this speed, if you take a conventional plane, uh, you will have much more consumption than that. Uh, and so I'm fun, so we will make at least 10 world records next time uh, with this plane. Uh, because we can change one battery. We have still 120 kilos of batteries inside. And uh, we can take one pack of batteries outside. And we have uh, 60 kilos uh, less. And we can replace it by 80, uh, 80 liters of uh, fuel. And then we will make 2,000 kilometers, probably 3,000 kilometers. Oh. And we can fly faster. Uh, in the future, they will change probably the motor because uh, we have the limiting factor. Actually, is uh, that the, on the tail the motor uh, is a little bit heating up. Mm -hmm. So when we make too much power, so we uh, the, we can more from the from the range extender, but the motor is getting too hot, and then we have to reduce. And uh, but uh, there we we will have probably a new motor which uh, has less problems with temperature. And then probably you can fly 240 kilometers per hour with a very low consumption. Of course, the faster we fly, the more energy we need. but uh, these 207 kilometers per hour we, we used 8 liters per hour. So that's okay. And I have to do that. I want to make uh, uh, for uh, the publicity for renewable energies for less consumption. И, конечно, если вы посмотрите, это выглядит немного как гляддер. я пришел из мира глядеров. имеют самые эффективные крылья из всех самолетов. лучший. Да. Друзья, <laughs> ну это фантастика. Вот эта штуковина. Как это выглядит. Это сделали студенты, друзья. <laughs> в Бузе, в институте, вместо того, чтобы прогуливать лекции. Ну или для того, чтобы прогуливать лекции. Ребята занимаются такими штуками. То есть это действительно проект какого-то там университета. Реальный, там, с выделением, естественно, средств на это государством. А это огромный список спонсоров, которые помогают делать летательный аппарат. Видите, кстати, да, что пленочка тут, все такое уже. Аппарат это не один годик. Постоянно модернизирует, но это, по сути, летающая лаборатория, на которой отлаживаются, отлаживают новые технологии. Вот такая штука потрясающая. Вы слышали, что легендарный Клаус Ольман рассказал про это. Ну, вообще... Студенческий проект университета Штутгарда. Смотрите, что это уже за текущая генерация. Как это на картинке непросто. И это реально летающий, ну не прототип, а реально летающий аппарат. Попробую потом провести здесь чуть побольше времени, но пока вы просто убедились, увидели, что вот электрический гибридный самолет, планер, все, что вместе, не менее интересный проект, делает сам Каус, он переделывает Штеми в гибридную версию, и сейчас он все расскажет об этом. Это ну, потрясающая тоже история that 10 years friction with the knowledge of the engineers of Stuttgart uh, had some results in my brain. So as I'm not always uh, as it's not always available, they have uh, uh, different projects for students and so on. And in this case uh, I wanted to have a hybrid system as well, as my stemmer. So what we did, we made the fuselage, we made it more um, like this. Or normally it stops here and there is the spinner and we have uh, here the motor system. As you can see, there are, this is a MRAX 228 motor uh, with a power which we can start with 80 kilowatt and we have two uh, electronics to steer the motor uh, so we have a redundant system. And this is actually only a fixed propeller that we will use, a high-efficient uh, fixed propeller. Uh, and, but in later, uh, I, I think it makes like a phase system, a FAS system. Uh, and the idea is probably at first we will fly with batteries, and then we have an industrial motor which will work with this electric generator. Uh, so it's very light. I think all the generator set will be below 40 kilos and so it's it's an industrial motor which does not have uh, too much oil consumption uh, and is six liters per hour so with six liters per hour we have 26 kilowatt and that is enough uh, to fly in horizontal flight probably 150 160 kilometers probably a little faster we will try that and uh, so i want to fly around the world with that <laughs> in the future that's the idea <laughs> И я думаю, что мой инженер, конечно, я не буду делать это сам, у меня есть очень хороший инженер, где есть все знания, которые мы нужны. Так что, один вопрос может быть папа. Я думаю, чтобы летать это будет легче, но папа может быть намного длиннее и сложнее. сложнее в ИАСА-Волле. Мы увидим, как это работает. Хорошо. Klaus, yeah. <laughs> Thank you very much. Klaus okay. is my, my teacher, the best pilot in the world. Really, Klaus. Yeah. <laughs> okay. Mm -hmm. So I present Carl Pikan, that is my engineer, that is the head of all Uh, I have the stupid ideas and he had to realize it. <laughs> <That's a problem. laughs> so Carl tell us a little bit about your system I, I explained how it worked uh, so we met us in Grenchen on a symposium electric symposium and uh, he held a, a presentation a, a presentation, presentation about, so a e, -flight, about yeah. uh, e flight and how it worked and I, I really was amazed what he told uh, you know I, I had the impression there's really somebody who knows what he's speaking about. It's not always about, like me. <laughs> and then uh, after that, I asked him, uh, could you imagine to build this in a stemmer?" That's what I wanted always to do it in a stem. <laughs> okay. Carl, no, yes. I spoke a lot. <laughs> yes. I'm, so, as Klaus said, I like ambitious projects and similar like Klaus. He in the glider area. I'm in technology. So I have seen the opportunities. What you can realize with such a, a glider like the Stemmer, that it is the best uh, base for an electric electric flight uh, um, aircraft. So we have the plan to uh, realize other records in terms of electric flight, in terms of. Uh, um, speed in terms of uh, the range so we uh, will integrate here also an range extender in that um, stemmer and the big benefit and let me say the advantage of that project is that we can use the most one of or the most efficient glider for uh, or two seater for uh, for electric uh, aircraft so We use the best technology and, yeah, you should wait for, uh, let me say, the next record. Okay, I won't fly on this machine. It's <laughs> wonderful. <laughs> Thank you very much. You. Uh, it's dreams in reality. Yes. yes. Вместе. Друзья, мне везет встречаться с лучшими людьми на планете. Please, make a photo also for me. Друзья, ну в очередной раз дисказану повезло, потому что, смотрите, какую штуку я обнаружил. То есть мы дошли до рая. Это вот реальный кусок выставки, который называется рай. Парадайс. Потому что это до дискус фес. Это совершенно... Почему, объясню, почему это потрясающая штука. Дело в том, что до дискус мне очень понравился в свое время. Мне на, на, дал на нем полетать не Дмитрий, был, Дмитрий он, Тимошенко, когда я был еще был совершенно был. таким, который еле-еле еще летал на одноместном планере. А ему да. уже дали двухместный. Всегда, что меня немножко потревожило э, в Доу, ну и, например, когда я летал. Однажды, вот, когда Глаус меня взял в хитрый полет, мы застряли на одной горе. Я был на чужом планере, стоящем кучу денег. И мне нужно было подыскивать площадку приземлять такого красавца на площадку с риском для его жизни. Моя-то ладно, пропадай. И у него не было такого моторчика. У него был моторчик сзади, но не работал, был сломан вид. Но вот это совершенно изумительная технология, потому что вам нужно нажать всего лишь одну кнопку. Одна кнопка, вин завращался. Это одна секунда. То есть нужно всего лишь... Вот этот тумблер взвести, щелк и повернуть ручку на вот этой вот системе. И все, все работает, все крутится. Мгновенно у нас есть тяга, ничего не надо прогревать. Никакого бензина, никакого шума, никакой пыли. Вот там сзади находится отсек, где находится несколько аккумуляторов. Аккумуляторы вот, вот в таких коробочках, несгораемых. И все. Одна батарейка, вторая батарейка. Все красиво соединено, места много, класть удобно. Вот это все позволяет планеру летать около часа на батарейках. Просто, надежно, красиво, и я с гордостью представляю вам инженера Луку, который э, изобретает этой системы. <laughs> I I see you yes. because you are yes. very good engineer and you uh, do the dream. A lot of pilots, and uh, I not understand only one. Why yes, and not give the possibility, put the system on all gliders. On uh, we have a lot of gliders, good gliders, and why? Why? So uh, it's uh, all about paperwork. So, and uh, I mean it's uh, even for for new gliders it's, it's it Yes. Yeah. It, now it's possible but it's not easy but even for uh when we apply for certification of slag 17b in 2010 we were waiting four years oh, to yeah. get oh. uh, flight conditions so the legal base how to certify the then i mean the the propulsion system on electric on the gliders so it took us five years to To get finally the certification of the first FES uh, system on LHC 17b face. so and uh, it's simply a question of uh, responsibility and uh, who is at the end uh, his signature and uh, you know if ca in case there's something is wrong who is responsible. So I think this is the the main question. So uh, and uh, in Europe. Uh, The gliders, this is treated like uh, uh, big commercial jets, like uh, big general aviation and uh, uh, it is like it is. Oi, so. okay, but you do the big job, because it's. It, it's safety, it's. it's very good technology. And this was uh, my dream. Yeah. It, I, I, so, think, I think uh, I Because it's very easy. The main is this technology is very easy to uh, use. Yes. So no, not possibility to I do I the mistake. To, we try to make it uh, that way, which was, uh, quite a long way to come to the point where we are now. Uh, so I, had, uh, I mean, good support from Alex now with the instrument from. You know many companies uh, involved in this development, with the support of the glider manufacturers, especially uh, LAC company and later Schampert, uh, which uh, recognized the potential of the system. So, uh, and uh, now basically we are covering uh, practically all glider manufacturers. So we have a system on you know nearly I don't know 15 or 20 glider types. So. Мы продвигали более чем 300 FES-системов. И so, uh, so uh, so. А это список планиров которые летают uh, на системе вот этой FES. Вы можете посмотреть, что их достаточно много. Начало с 2009 года. Первым был LAK uh, 17A И дальше... Ну вот так вот и начиналось все с красивой идеи очень грамотного инженера и дошло до такого красавца двухместного. Супер. And the propeller is same in mini or another? similar, Uh, we have practically for each uh, glider type uh, mm. specific shape of the ah, propeller, okay, yeah. so that it lines oh, nicely. Or oh, the diameter is same? One meter or more? This is uh, one meter two centimeters, ah, so uh -huh. it's slightly bigger, uh, but not not much bigger. On this one, for instance, the same blade is also on the uh, Ventus. So uh, I think uh, LS8 have the same blade. But we have like ten different uh, blades. For instance, on Antares there we have 1.2 метра blade. Это магнит? Yes. О, друзья, да магнитики Гениально. Супер, гениальное решение. Это отличное. As you know, sometimes this blade wants to open out. Yeah. Not so much in the air, but uh, in the, in the, ground, somebody catch Друзья, очень интересный разговор, я потом вам расскажу еще немножко всего. Скажем огромное спасибо великому конструктору Синки Времач. Yeah. От, от маленькой идеи с маленького моторчика до такого совершенно потрясающего концепта. Это вот сила и талант. Синки. Посмотрите, какая потрясающая штука. Совершенно непотребная вещь. Вот одна кабина от штамме. Дальше огромный двигатель. И вот вторая кабина от Штеми. <свят> <свят> вот это вот все размахом, <свят> неизвестно сколько метров, э, сделано для того, чтобы исследовать, э, я так понимаю, топливные ячейки. В общем, что же какой-то гибрид? И мало того, этот гибрид реально летает. Посмотрите, вот видео. Эта штука, вот она. Она летает. То есть не просто вот стоит что-то, не знаю, сколько человек сидит в каждой кабине. Наверное, по одному пилоту. Но очень интересная штука. Надо будет про нее больше почитать. Здесь есть все необходимые данные. Кому будет интересно, может зайти на их сайт. Вот такой вот. И почитать, как же это работает. В принципе, у нас там топливый элемент, да, на русском Да. У нас 4 стоят их. Ячейки? А -а -а. Угу. И по 10 киловатт один. Короче, То есть 40, 40 киловатт получается. И еще аккумулятор стоит тоже на мощность 50 киловатт И ну, батареи. аккумулятор именно для takeoff. Да, для взлета, чтобы То ячейки взлета. работают, одновременно да. работает. Отлично. <свят> <свят> да. а -а -а если на полете просто хватает да. мощности элементов. И так вот, у нас 7-8 кг э -э водорода с собой. Мы приблизительно на 700 километров, наверное, хватит. Ого. А то есть, по, по идее, 4 человека летит, или это просто 2 кабины? 4 человека летит. Мы, в принципе, у нас только эксперименты сейчас делаем. И угу. два, два пилота, и все. А с другой стороны, там, этот, э, ну, всякая обстановка для компьютера и все. Mm, вот понятно, это, понятно, да. Собирать. Ну, потрясающая штука. Это, ну, для, я, я когда увидел, я глаза своими не поверил, что он стоит на выставке. Думаю, ну подошли. Вообще-то зал самый интересный. Да. Вот, да. То есть потрясающий. Я сам на плане летаю, поэтому ну, для меня это все очень близко. А, вы с этими ребятами Да, да. Мой учитель, Клаус Ольман, он тоже тут сегодня был. Да, ну! Да, да. Я, он, мы с ним на одном аэродроме летаем. На юге Франции? Да. В Я например, недавно вчера увидел документацию. Да, вот. А канал Мечта летать называется. А -а -а. Так что если наберете, найдете точно. Там много видео как раз оттуда. Вот. А вы работаете? Да, в... это... Ну, очень приятно было познакомиться. А -а -а. Вот. Спасибо вам большое за информацию. А -а -а. И это... Отдыхайте, вы сегодня точно заболтали. Это, видимо, в очках виртуальной реальности дают возможность полетать на такой штуке. Аж два флайи, да. <связывая> Блин, надо сесть попробовать, надо уговорить дать мне полетать. <связывая> вот таких ни разу еще не летал. <связывая> Интересно будет. Итак, очередное электрическое чудо. Интересный двухбалочный аппарат. Стоит складной винт, складывающий, складывающийся по потоку. И это одноместный летательный аппарат. интересной такой компоновочки почему так ну видимо чтобы винт можно было э, как не попасть в винт это очень кстати неплохое решение так поставить балочки не знаю друзья не спрашивайте меня почему вот именно такой концепт по размещению но Есть место быть такой вот электрический я бы так сказал самолета планер Потому что, судя по размаху крыла, ну нет, это все-таки не планер. Ну, хотя удлинение достаточно большое. Но в любом случае, вот удлинение позволяет уменьшить индуктивное сопротивление, уменьшить качество летательного аппарата. И вот эта штука летает на электромоторчике. Выглядит симпатично. Друзья, Боюсь, это неповериено место потрясающих встреч. Посмотрите, что я нашел. Я нашел дельтапланы замечательные. из своих друзей. Очень приятно вас видеть. Может, что-нибудь расскажете про... Я не очень... Не очень В смысле, когда у меня берут интервью, я могу это. стесняться. Да, это нормально. Я сам боюсь, когда... Наша база. Я просто не ожидал увидеть Аэрос на выставке. и. Да, мы стараемся, естественно, продолжать производство. Это сейчас очень важно для Украины, для поддержки экономики хотя бы. Ну, вам рассказать о, о, о продукции? Да, Или, продукцию да? все знают, просто о планах, о ситуации, как, как, какие у вас планы по производству. К, ну вот мои, допустим, Друзья, просто я в свое время создавал фирму Sky Country, ну как, у меня там 4% mm -hmm. от всего. И знаком был с фирмой Aeros очень близкой, мы летали вместе, даже капельку конкурировали с точки зрения парапланов. Но mm -hmm. я преклоняюсь перед дельтапланами, это лучшие, наверное, дельтапланы на планете. И, наверное, тележки тоже такие же, и даже делали планер очень интересный. Планер вообще мне дико интересен. Ал... Как он, Алтаус назывался? Аллатус назывался, но Аллатус ну, – это фирма Аэролла, а у Аэроса э, другой, у сейчас ну, примерно то еще то на стадии самое. прототипа. Да. Да. Ну, угу. будем, будем делать. Ну, будет здорово. Мы сейчас продолжаем производство в Аэросе, в Киеве. Uh -huh. Слава Богу, ничего не разрушено, не, мы не попало. можем, да. люди могут ходить на работу, а это значит, мы не можем их бросать, там же очень много людей, мужчин до 60, вот. Поэтому все остается, естественно, в Киеве. А сюда приводится вы вы молодцы, только для полетов. Что потому вы молодцы, что так и летать Приехали на эту выставку. Я так да. понимаю, что это электроэлектрическая. Да, это электрическая, электрический это классная штука. Вообще Вау. сюда винт можно поставить. Мы его да, сня сняли, ну, потому все, он... все, все Эти моторчики, они стандартные. Этот блинчик как на параплане используется, так и здесь. Ну да, он просто да, складной, этот винт. Угу. А батарея, соответственно, собственно, э -э, Здесь три батареи. Вообще стандартно идет две. А меньше по габаритам немножечко. Батареи а. немецкие. Ну, не, не, не, я понимаю. Но у нас тоже, мы электролебедку сейчас тестировали. Угу. Там батареи э, немецкие, китайские. Но саму батарею собирали сами. и Там а. элементы LG, например, там другой. Друзья, я никогда не летал на дельтаплане с мотором, на всяком на всем летал, кроме такой штуки. Говорю, на самом деле очень классная штука. Это нанотрайк для одного пилота. Преимущество в том, что, во-первых, управляется, ну просто вот, силой почти все да, силы мысли. То есть это не такая тяжелая техника, как двухместный э, Вот, На нем можно даже парить. Особенно в вечерних термиках, ну просто шикарно, да, спокойная погода. Нас набираешь без мотора, мотор выключаешь, винт складывается и убираются колеса. Это вот… Убираются? Да, вот здесь так. вот есть рычажочки. Ну, сейчас… Надеюсь, ну убирать не будем. Да, я, но... Не, но я не буду убирать, тянете за рычажочек ага. и крыло складывается. Вау. Там защелкивается, когда нужно сесть, здесь вот кружечка, за нее угу. дергаете, давите с двух сторон и колеса снова готовы к посадке. Ну, а потрясающе, то, да. то есть вот, вот действительно, друзья, пожалуйста, мечта, вот этот план с моторчиком электрическим, те, кто боится парапланов, и мне всегда пишут, что Волков, ваши парапланы все время складываются, вот, пожалуйста, а -а -а. вещь, которая не складывается, и, и тоже электрическая, и, и на тележке, ой, класс. Да, в воздухе не складывается, зато на земле, э э этой земле. вся тележка складывается в довольно-таки небольшие габаритов э э такую упаковку. Мотор отдельно, тележка отдельно И все это можно засунуть практически в любую машину Крыло на крышу да, И поехали 60, летать 6-метровый пакет Мечта да. Отлично а вот эта штуковина, а, ну это классическая. А, это, да, это классический мотор по линии, Тут, угу. вот. Но тоже получается нанотрайк. То есть я это так понимаю, нано что нанотрайки да. очень популярными стали. Потому что у меня есть друг, Саша Письман, который тоже <серкнул> летает. Но он, и да, он да. очень хвалил, Был говорит, Волков нанотрайк это вообще такая штука, которая прямо ты должен такой полюбить. Но я не пробовал, но, но выглядит тоже весьма компактненько. Да, здесь другое крыло, это Fox Tail. У нас их Целая куча разных крыльев. Это <смех> вообще как конструктор такой. Выбирайте себе телегу, мотор, да. э, крыло, все это можно компоновать всячески, то есть на любой вкус и цвет. Друзья, я был вот, реально один из хороших событий дня. Счастлив встретить э, на выставке друзей с Украины, с кем я учился в институте. Вообще весь прогрессивный народ, которым реально с 2014 -го года начали летать намного больше. Это было все видно, и люди сражаются за свою свободу. И это лучшее, что можно сделать, наверное, сейчас. И дай бог, бог удачи. Добрались мы до моторчиков, друзья, электрических. Вот смотрите, блинчики. Вот такой блинчик 15 кВт в пике. Такой блинчик 20 кВт в пике. 20 кВт в пике. А, 20 кВт продолжительной, 30 кВт в пике. Ну вот, вот, если такой блинчик поставить куда-нибудь, то вполне можно... Летать Это, наверное, для промотора вполне себе Это еще веселее штука 60 кВт в пике Если на мой планер поставить Он будет летать лучше, чем На Ванкеле Красота И к ним Всевозможные элементики Мотор-контроллер Вот, пожалуйста, готовый контроллер Конкретно к каждому аппарату Надо взять вот Вот это я, пожалуй, возьму себе листовочку. Это интересно. И вот на все, на вот этих вот моторах конкретно летают все эти паромоторы, вот мото-бельтопланы, электрические. И даже, наверное, вот какой-то планер еще один. Вот оно, смотрите, решение уже собранное. Вот моторчик, какая-то рамка, пропеллер. И, по-моему, вот эта штука в таком виде э, летала ну, примерно такой метлой как раз Археоптерикс, наверное оснащен, друзья. Главное, что почти ничего нету. Как вы видите, <с> просто как апельсин, вот такая летающая метла, Ой, маленькие кулеры охлаждения, тоже, кстати, контроллер с тепловыми трубками, как у нас на лебедке. Очень хорошо все сделано сопутствующие всякие элементы, как управлять на ручку и посмотрим, что здесь максимального. Вот как тележка выглядит, еще одна тележка, даже с хвостом, посмотрите какая тележка, бельтапланчик с хвостом. И вот интереснейшая штука, это даже не знаю как это назвать Дельтаплан с кабиной, крыло все-таки получается дельтапланерное, натяжное. Но это уже планер, можно сказать. Да, впечатляет. Складывается пропеллер по потоку. Вот таким красивым, незамысловатым образом. Длинная шасси совершенно такое мощное. Я не знаю, там с ноги нас взлетает. Есть там дырочка под пил? Нет, это все-таки уже не дельтаплан. Интересная штука, друзья. Вот это вот прям процесс его изготовления, как вы видите. Продувочки всякие. Ну, интересное решение, интересное. Я не уверен, что это чем-то лучше планера. С точки зрения, что вот это надувное крыло. То есть вот не очень я понимаю, зачем. То есть, наверное, за тем, чтобы это складывалось в какой-нибудь шестиметровый пакет, убиралось в какой-нибудь гараж-ангар, -гар может быть, из-за того, что это было бы легким. То есть, ну не знаю. Ну вот спорно, согласись или нет, или ты считаешь, что это прям огонь? Это совсем не еще, как у ну да, может, оно когда обретет ясность. Но пока я как-то вот в сомнениях. Но выглядит красиво. винт-то? ну понятно да сейчас ну давай добьем этот зальчик и самый интересный зал очередной летательный аппарат знать бы что это а ламба. Мой друг Вайдас э, полетал на таком планере, ну, самолете. То есть это у нас и не самолет, и не планер. Весит это все-таки 600 килограмм достаточно, батарейки и так далее. Но оно летит уже на электротяге, может глушить этот мотор. И видите, длина крыла, размах, все остальное достаточно большое. И 100% позволяют на этой не парить. Винт, как вы видите, флюгируется, то есть сопротивление у такого винта минимальное. Ну, интересная машинка. Единственная проблема, что все-таки, видите, здесь тоже ниточки, как у нас три ниточки, чтобы было еще больше информации. Сложность этой машины, друзья, в том, что удлинение у нее большое. И даже когда Клаус Ольман летал, он говорит, что приземлять достаточно сложно. То есть планер с более длинным хвостом там и так далее, там есть свои нюансы, но в общем он попроще приземляется. А вот действительно Феникс с вот таким гигантским крылом и относительно коротким фюзеляжем, он все-таки более сложен в пилотировании, приземления и ну, по отзывам опытных пилотов нужно трижды подумать о своей квалификации, прежде чем лихо купить такую штуку. Но в некотором роде он потрясающий. То есть он для обучения наверное, не годится, а для вот так полетать от души, пофлюгировать винт, вот так вот попарить. То есть это и самолет, и планер. Ну как это, плохой планер, наверное, не очень хороший самолет, но в то же время все-таки имеет место... Имеет место быть. Качество написано 1 к 32. Наверное, да. Наверное, он 1.32 выжимет Возможно. Но все-таки современному планеру нужно хотя бы 40-50. Поэтому это хороший, но такой достаточно сложный компромисс. Вот какой гигантский моторище. Прям очень большой. Ну, ну очень большой. Не знаю только для наземного использования летать на этом пока нельзя но видите опять все привычное для нас Т-образное оперение это гибрид на водороде Апус и2 на водороде посмотри вот так это должно работать такая вот интересная картинка где же у него мотор, где улья, где у него кнопка? Да не знаю, я водородную тему пока считаю, да, у нее есть будущее, но пока ни одного летающего или есть летающие экземпляры водородный, Может и есть. Ну вот очередной прототип, и пока он в стадии доводки, потому что, чтобы это летало на водороде, нужно решить огромную массу задач, потому как этот водород хранить как его перерабатывать, как эти ячейки, они греются. В общем, куча всяких проблем. Ну и не знаю, мне кажется, пока вот эта вся гибридная технология, которую используют, она больше имеет место быть, чем сразу напрямую на водород. Хотя, но кто его знает, какое будущее наступит, какое будущее выстрелит, да? Вдруг мы, мы сейчас водородную тему критикуем, ну не критикуем, а сомневаемся в ней. Она на самом деле раз и полетит первая. Ури, где у него кнопка, вот, друзья. Где у него кнопка? Вот здесь водород хранится. Я все думал, где же у него водород. Вот, видимо, вот здесь баллоны с водородом. Как в крыле хранятся. Вот это вот огромная балка. Точнее, не огромная балка, это огромный баллон, судя по всему. Вот так он выглядит, композитный баллон. Вот совершенно непонятно, что будет, если вдруг этот самолет бак бах это значит, этот баллон бах бахнет Ой, не знаю я. Для меня это, наверное, это все как-то просчитывает, но очень страшно. Опа! А вот и какой-то типа планер. Что это такое? Смотрите, друзья. Планер. Здесь у нас какой-то тоже это такое интересное бирдли до электрический, да, электрический смотри-ка а у него в хвосте мотор вау да. да давай посмотрим очень интересная друзья концепция у него получается мотор вот здесь Оп. В хвосте раскладывается пропеллер. Видно, что это еще штука недоделанная. В процессе сборки. То есть проект склеен. Но еще даже не покрашен. Сам моторчик, вот он. То есть моторчик получается стоит здесь, охлаждается здесь, контроллер и так далее. Длинный углепластиковый вал. Это все тащит назад что интересно размах 13 половиной метров 119 килограмм то есть это все попытка поместить в класс до 120 килограмм в европе который позволяет летать по упрощенной схеме где качество качество 40 ну вот такого я еще не видел концепта то есть чтобы вот в таком виде все это компоновалось очень интересно а это у нас св-1 летающее крыло что ли да смотрите летающее крыло еще одна версия друзья это уже летающее крыло ну тут подпили на все но зато видно как это крыло выглядит такая вот капсула. Самого крыла нет. Я так понимаю, сделана только середина. Крыло стыкуется, но где оно? Где? Где крыло? Оно ли вообще летает? Ну, прикольная штука тоже. И интересная концепция с винтом. Посмотрим, как полетит. Это старинный планер SG38. Мы уже заканчиваем наш поход по выставке. Электрический очередной мотор. Гепроб пропеллер ну так выглядит все солидно, такой шкаф здоровенный а, это может быть как раз на топливных ячейках что ли осторожно не трогать бабакнет. да вот такие аккумуляторы хорошо знакомы мне мы такие же электролебедки планируем на одной из версий батареи использовать да, это какой-то концепт наверное Водородный, что ли? Потому что, смотри, видишь, ячейки какие. Вот такая штука. Full sales, plane и BMS. Ну, будем ждать, когда полетит. Это я даже не знаю, как это назвать. Какое-то саблевидное крыло такое. Уходящая бесконечность. Что это? Не знаю. <смех> смотри, какая штуковина. <смех> да, какой-то чей-то концепт. А вот, смотри, второе крыло. Это, видимо, все-таки полетало. Может быть, багба бахнула где-то. А это из планера сделали такой тренажер. Вот это, кстати, удачная идея. Взять старый фюзеляж и собрать, Вот представляете, такой деталь, как элемент интерьера. Ну, занимает место много, правда, не так красиво выглядит, но вполне такой рабочий столик маньяка-летчика. Нашел я все-таки еще один какой-то планер. Мю31. Что это за Мю31 такой? Я не знаю. Высокопланчик такой прям яр ярко выраженный. Мю31. Посмотрим. 15-метровый. Трым-трым-трым-трым-трым-трым-трым. Качество не пишут, ну, в общем, высокое. Что здесь преимущество какое у него? Не знаю пока. Да, это настоящий аутентичный планер. Вот. С чего все начиналось? Я на таком летал. Ты что творишь? Друзья, мы, похоже, завершили. Это был вертолет это был крайний зал. И, наконец-то, не прошлось 8 часов, как рабочий день на выставке. Мы все обошли. Самым замечательным павильоном был, естественно, с гибридными технологиями павильон, там, где планера. Я сейчас туда возвращаюсь, попробую провести оттуда стрим. А со всеми прощаюсь. До новых встреч, друзья. До новых позитивных роликов. Приятно было потусить с вами на выставке. Пишите, как вам понравилось.